Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Юрова, Тульской области Чернского района. Посмотрим, как живут здесь люди, сколько домов. Приятного просмотра! Так, друзья, это первый дом у нас. Здравствуйте! Здравствуйте. Снимаю фильм про деревню, про вашу. А... Вы давно живете здесь? Я здесь живу с 89-го года. С 89-го? Да. А у нас вот бабушка, она с 30-го года, на всю жизнь. И детство вот в деревне. Знаете, где она живет? Где? Она не пустит, наверное, вас. Она, она одна, одна живет, да? Да. А, она побоится. Побоится. Может, это, сейчас я с вами скажу? Давайте. Давайте. Спасибо. Пойдем. Она здесь есть она рассказывает вам. Ну, вообще у нас такая. Много домов вообще-то в деревне? У нас? Да. Сейчас скажу. Вот у нас трехквартирный. А, на три семьи, да? На четыре. Вот. Вот был. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 домов. Ну, бездачника бы я считаю. А, это постоянный житель? Да. да? да а, а, а вот последний. здесь что за здание было? А здесь у нас был клуб. Клуб был? Да, контора. Вот это со мной была, здесь клуб у нас был. Вот. Давно уже не работает клуб. Давно. Давно. Я вот в 89-м году. Здесь, когда она могла жить, здесь контора была, ну вот уже не было. Ага. Здесь была пятилетка было. отделение была. Ага. Ой, ну так вот здесь гремело. Первое место все время вот это у нас занимали. Ну, вы по зерну почему? Что у вас было? Ну, потому что по всему. По всем? Да. здесь, вот у нас отделение было. А, животноводство было? Было. Было. Я вот было А, вы, а вы откуда приехали? Молдавии. С Молдавии? Привезли. Вы замуж вышли, да? Да, да. Домов было много. Я когда приехала здесь, было все. Много домов было. Все поумерли. Что говорить. Ну а как сейчас живется вообще? У нас все свое. Все свое, да? Да. А вот магазина у вас здесь магазин, нет. Магазин вот я хожу 5 километров. Это до соседней да день. До Троицкого. А, там есть магазин, да? Да, там магазин вот я покупаю и вожу бабушкам. Вы пешком ходите? А на чем? Где пешком, где на транспорте? Кто-то подвезет, кто да? подвезет, да? кто подвезет, да. Муж был живой. Он возил царь с небесный. Муж умер. Уже у с ним есть. Вы одна живете? Да. А дети? Детей нету. Нет детей? Нет, племянницы там не вот. А на родину не ездите? Нет, нет. А там уже никому ездить. Сестра у живет. Серпухов. Серпухов? Угу. Вот. Мама умерла, папа умер, тетя поумерли. Когда я вот только нашела здесь жить. Здесь была вся. Вот эта половина вся была. Все жили. Там вот жили. В той параметрке за вас. Тоже. То по умножи. Что обопился. Кто... Обопился? Да. То сгорел. Выпил. Кто заснул, зарел. тоже. А работы есть здесь вообще какая-нибудь? Нету. Это? Только Там здесь. а здесь нет. Здесь одна я, и угу. все пенсионеры. Ну, я пенсионер, конечно, но это работает. Вот бабушка моя здесь живет. Она выйдет или мне? Я не хочу. Да не я Ну, как-то неудобно. Я Бабушка, к... здравствуйте. Я, здравствуйте. я тебе здравствую. А Сколько вам лет? Мне скоро будет 90. Скоро будет. И вы всю жизнь здесь живете? детство детство, какое дет. Детство про нее вспоминать, у, нас, у меня не было ни детства, ни молодости, ни юности, ну, годы такие. первая война, потом голодуха, разруха, ух, работали как лошади круглые сутки, даже вспоминать этого было плохо. Юрова наша была, деревня хорошая, красивая. На той стороне было 14 домов, 12 деревянных, 2 кирпичных. И здесь, ну сколько, 56 или 58. Ну, немец пришел. Это в 41 году, в ноябре месяце. У нас как раз была молодьба. Уже после уборки приехали танки, ну, как раз на Малязьбе были, а танки приехали, как пошли корчищить. У нас был сад, как вот, вот находится эта, посадка ваша, Но. а здесь сейчас ваши огороды, вот это, по дорогу сад был. Они прям все разрушили. Все деревни повалили Ну, так они начали нас тут устанавливать, свой закон, чтобы были единоличники. Выбрали своего руководителя из наших. Вот, разделили. Ну, скотину у нас до войны угнали колхозные. Они как-то быстро, недели две, уезжают одни. Другие приезжают. Но у нас стояли, сперва было много народу, потом ушли. Потом поселился врач. Врач и шофер. С, с ним машина стояла под окном. А у нас стояла на концу той деревни какая то оружие. И стреляли далеко, как срахнет, все стекла бежать. А тут 25 января наши пришли. Немцы отступали, а наши наступали. Мы Пришли, мы в этом доме были три семьи. Так восемь и 19 Двадцать человек нас и 20 человек военных. Они как зашли и прям попадали. Идем, хоть уже сколько дней печком и, хоть устали, не сна не было, кое-как. Ну ладно, переспали. А тут нас эвакуировать начали. Мы от Тамценска, 40 километров, наша большая граница. Вот да, нас всех эвакуировали. А что, свезли нас туда на лошадях за восемнадцать километров. Ну что ж мы там жили? Пока урожай собирать. А оттуда выходить можно. Потом переехали самовольно. Мы приехали домой. Подходим к дому. А заросло по крыше. Не плачь, а жарко. Ну так, а у нас тут пограничники стояли. То, что у нас был лес наверх, они сожгли. У нас тут в доме то был госпиталь, то столовая. Тут всю избу изуродовали, и потолок. Ну, хоть потолка, то что выложили же деревяшки, прям целые дубы. Ну, вот так прожили. Да. Ох, а что делать? А тут разруха, колхозы. Работа день и ночь. И вот поработали, доработались. Ну, вот пока до совхоза. Потом начали получать понемножку деньги. отцу раб работали почти за даром. Урожай соберешь. Свезли один план. Другой надо план поднимать государство. А нам нам 200 грамм на труда день, на целый год дели. Ели траву, ну хорошо, здоровье закреплялось. Все траву поели, скоте не доставалось. И жили, и радовались, и не грустили. Не были такими, как сейчас, эгоисты. А этот, да, народ совсем был другой, вот что значит. Борь, теснота скрепляет союзом людей. Пятилетка у вас здесь была, вот когда я уже приехала у вас. Гремела. Пятилетка, как, где ты работала? А, на пятилетке? Да. Ну, где работала, на что ж работала, я, да. 18 лет на это работа. Вот я и здоровье тут угробила, нервы раз. Реакторизм. Он работал. Приедешь в к ним, отберут нам, характеристов, самых пьяных. Мне Ребят, давайте побольше спать. Управляющий ругает. Ой, Михалыч, пожалуйста, не ругайся. Полина Феоновна приехала, в марш. Как же ты с ними так обращаешься, что ж они у тебя все слушаются. Я говорю, надо не ругаться, а похвалить, сломай какую-нибудь траву с цветом. Ребят, ох вы у меня молодцы, нынче по 5 так пахать. Вот вам по цветовочкам. Я говорю, а завтра, может, давайте спасем по 6. И вот так поднимала. У нас тут трактористов было мало, тракторов мало гусеничных. А, Но всего, наверное, было 12. А вот в ну, центральной там больше. А земля одинаковая, что там где с половиной А ходила я два года пешком. Потом дали лошадь. А за лошади пойду сходил. А она ничего не делает, даже легка мне работа, а я из себя вон выхожу. четырех часов и в одиннадцать ночи прихожу с поля. Но зато все были довольны. Замеряла за всеми, и всем было нормально. Уже зато если кто что-нибудь, пойдем промерим. А, а когда ж Я говорю, а что ж я тебя буду за собой гласкать? Вот замерила, вот сделала, ну вот так и доделала, зубы все развалились, руки болят, ноги болят, а что делать, куда деваться, а у меня сперва был отец, до 80-го года жил с Саренькой, а за ним надо ходить, Пролизовала, лежить. ой, дайте мне выходные. Дайте мне вот за свой счет. Нет, а что мы тут напутают, а ты забудешь делать? Ну ладно, напутаюсь. Ну, доработала за да, время. И после 22 года работала после, как на пенсии. Придете директор, пожалуйста, поработать. Ну конечно, я, я все два года вымыла поля и так, и так, и записала все кратки, сделала себе свою карту. Поеду, я уже знаю, где что. Ну вот таким манером. Ну тяжело, очень тяжело. Это ужас. Я не знаю, как я выжила. Если бы мне Господь, нет, ни почем бы я не выдержала, а то во всем мне Бог помогал. Бытваки злых людей много, ненависть, ага, те, я пишу, замеряю, все у меня на учете и когда соломы с тобою записываю, все у меня. когда возят, ага, беру у Болгакера, рацион какой, вы списываю, все перевезли, не туда копейки, не сюда, а там кто что? Лишь бы хорошо угодить. А как приедет два раза в год ревизия? Проверяю. А почему волчонку и не списывают, Она нас списали? Потому что я, говорю, я каждого замеряла и за каждым учет вела. Приехала Галина Петровна, главный экономист. Говорит, Маша, почему же у тебя так все получается? Она а рот ненавистный, она на лошади ездит Она зерна возит, а кого я буду зерном кормить? Мне и флаг давали. Докторестам дали по и мне дали. Зачем я ее буду возить? А что на что она мне нужна? Ну ладно, проработала, отработала. Сейчас как во сне приснится работа. Я ж просыпаюсь, не хочу. Ох. До того она села на печен. Вы до какого года работали? 87-го. Все равно, тут, что работает, колхоз, что существовал, что у нас и фермы были, картошку сажали, нас все пенсионеры угоняли, перебирать картошки, сажать, закаливать. Мы давали все равно нам покоя. Да И так посылали. Его. Ну ладно, слава Богу, работала. Было пять братьев, а я одна у них была. И из пяти братьев нет ни одного уже все там. А рожден у нас десять. У матери было десять. Вот тяжело работали. Вот было два. Я удивляюсь, как же они... И в церковь по выход... праздникам ходили, свои загоны, сами сеяли, сами пахали, убирали, вязали, молотили, сами все сеяли в эту, семена, канапку, канапку посеяли маленькие я была, ну какая, может, года всем. Сидит карауль, воробьи, врачи все налетают. А для чего ее сели? Для чего сели? Да. Вырастала. Сперва собирали замашки без, без семян такая. Она отделяется, выбирали, собирали пуками, ставили, посушили, возили на пруд, воду клали, мочили, замочить на Вся деревня, все этим делом занималась. Потом, и она вымыла теперь опять ее сушат. привозить домой на солнце. И солнце все время было, и погода сам доставала. А потом на печку засушили. А с печки, а потом такие два две чурки сбитые, а посередке... Ну, винтики э, на длинная, и вот кладут сюда поселедки эту mm. вот, пеньку с напы расцеливать, а с другой стороны вот, толкуть, толкуть. По деревне пыль своей. эти домашки собираются пуками и на толщую едут, там протолкуть приедут, привозят, это уже будут прязь. Прязь а, на все, на основу. Ну, потом, А осенью уже, когда это семена, ну, вы дергаете, это уже пенька. Это замашки, это пенька. И, и сой уют. Лапсы привели, а, лапсы поставили. Вот, вот. Мать, придете или чего-то делать. отец, <сёк> берёте. <сёк> ну, это было, а свет -то был, лучиночки жгли. Уже когда стали лампы, а то лучинки. Когда они спали, как они жили, как что было, и скотина много, и убирались. И нарожали много, и воспитывали, девчина, и вносили детей в сад. Они не спали. Они не спали. Ой, это ужас был. Сейчас, ой, становлюсь, ой, дети, ой, трое, ой, попробуй с ними справиться. Да ты не работаешь, на работу не ходишь. А ведь мать пошла вязать, что она будет сидеть. А тут она засадить, две картошки набери, мой, цыплят накорми, травы <свеч> свиньям нальви, макаровик обеду, травы нальви придет подавить. А сейчас 19 лет она за маленького ребенка. И плохая жизнь. Ой, тяжело! Ой, тяжело, ой, учиться тяжело, по компьютеру тяжело. Мать родная, что ж делается, как у нас Бог терпит. Господи, господи. Да вам надо день и ночь благодарить Бога за такую жизнь. Деньги, писание, все подесь, что хочешь, нужно покупать. Одевайся, опять, писай. Что ж нам еще надо? Ну ладно, слава Богу. Ну ладно, я довольна своей жизнью. И Богу благодарю. И знаю, как к ним поступать. И почитаю слово. И помолюсь ему. И поблагодарю его. И он дает все возможность движения. Что обслуживаю, печку ты смотрела, Суп сварила. Победаю, тоже эти работа. Ну, слава богу. Ладно, спасибо вам, бабушка. Здоровья вам. Ага, спасибо за рассказ. Спасибо вас за посещение. Здравствуйте. Вы давно живете здесь? Ох, с пятого года. 2005. -го. Купили дом? Как живется? Нормально. Нормально. А так приехали откуда? Ну, я родом отсюда. Отсюда? Да. Ну, жил в Москве, этого, А сейчас решил вот, пожить в деревне. А вы на пенсии, да? Да. Ну, уже сколько 16 лет тут. А медицина где ближайшая? Ну, в Архангельском у нас, это, сестра да, есть там. Вы относитесь к Архангельскому, да? Как? Ну, как. Она, вот, и в Троицком есть, это милый там. Первую помощь какую-то оказывается, да? Да, да. А ну а вот э, бабушки, например, да. откуда скоро едет? Черни, лист плавка, какую-нибудь. А зимой какой ездите? Дорога. Да. Интернет есть здесь? Ну, он стоит, вышка. Интернет ловит, да? Да. Понятно. А дальше есть дома там еще? Ну еще один дом там. Живой? Ну, жилой. Женщина там же есть. Она сейчас там, да? Иди, Рек, иди домой. Вот еще, друзья, это последний домик, получается. не видно никого тоже интернет есть ну, друзья тропинка идет кто-то здесь ходит С по этой тропинке попробуем пройти на другую сторону давно живете здесь порядок вообще как живется ну, как? Мы привыкли. Привыкли? Конечно. Вы на пенсии? На пенсии, да. Пенсии хватает? Да, от, от одного человека хватает. А вы один живете? Да нет, с женой, своем. Она получает, я получаю. Ну так, пенсии за да, пенсии хватает. Здесь еще домик, друзья. Здесь не видно никого. Давно живете здесь? Да. 10 лет. Сколько? Десять. Десять лет? Купили дом, да? да, это да. У нас собственный дом. Откуда приехали? Узбекистан. А жена местная, да? Да. Как живется? Нормально, хорошо. Только вот видите, что проблема. Газ рядом, а. а газового нет у вас, нету, да? Нету, нету, нету. Вот 500-600 метров. Труба идет газовая, да? Да. да, да а сюда... почему же сюда не проводят? А не знаю, почему. Но вы задавали вопрос администрации. Ну кто будет слушать, никто не будет. Мы простые люди, рабочие. Не, ну как, Путин же сказал бесплатный подвод к деревне газа. Да? Да, а потом уже к домам. Здравствуйте. А, это платный будет потом. А к домам уже платный будет, да. Может будет проводить? Тоже, тоже не знаю. Нет, ну надо спросить, надо обратиться. Обращались. Обращались? Да, но ну сказали, что здесь мало людей, поэтому. Народ мало. Народ мало. Ну, ну вот, наверное, видели так... а, у. Ну, но и... ну, после решения можно обратиться, попробовать. Ну, не знаем, нет таких энтузиазмов. Нет, да? Есть Если... новые? Молодежи. Они, наверное, ждут пока. Понятно. Если... А, а вы уже привыкли, да, как бы, топить дровами? Да, тяжело, тяжело. Тяжело. Без газа тяжело. Ну, конечно, тяжело. Когда газбаллон заправляем, как-то хорошо. Газ горит, этот, ну, что-нибудь готов кушать. Если... Да, mm -hmm. кушать готов. Газ кончается, думаешь, ох, как надо ехать, как надо заправить. И еще больше 30 километров туда надо ехать. Чтобы заправить баллон. Да, да, да, да. да, да. А куда-то к черни ездите, да? Да, да, еще в на Амсенсе надо ехать еще. А -а -а. Туда подальше. А -а -а. Где 50 лет тула, вот этот, который, вот туда надо ехать еще. И сколько стоит сейчас баллон заправить? 50-литровый, да, у вас сейчас баллон? Нет. 35 килограмм заправляем, потому что баллоны старые. 30-35, 900 рублей. 9, 10, рублей. рублей. Дорого, дорого. Ну, ну и еще дорого. Вот заготовки все делаем по месяцу назад. Да. 2,5. Да. Да. Угу. Это экономичный. Если не экономичный, за месяц и все. Нет. Если на улице будет проводить вот эта бесплатная линия, мы будем соединить. Как-нибудь там кредит возьмем, что сделаем, короче. А без газа тяжело. Ну да. Вот сейчас утром встаем, не отпусти на поле весь, вот. Потом придешь, это дело, это дело. Вот сейчас немножко дрова уже сам кое что уже обед. После mm -hmm. обед ягня отпускаю, это дело. Ну без газа тяжело. Если газ будет, паровое топление дел а так дрова за поделать. Там пили, там пили. Да, с дровами всегда работа да, есть. Да, да, да, вот. Время много потеряем, короче. А интернет есть у вас? Нет. Нет интернета? А не проводим. Нет, а мобильного нет интернета? Нет, нет, нет. нет? У нас нет. простой телефон. Кто а -а -а. звонит, берем, а когда, когда нужно, звоним, Телефон все. не берет? И... Не берет, да? Да. Связь очень плохой. Или выходим на дорогу, ну и редко берет. Да, то, да, да. Связь а когда плохая? То... Вообще, да, вообще. Понятно. А так деревня хорошее место. Территория большая. дороги нет. А. Не да. Ну вот до асфальта у вас сколько? Километр, наверное, два? Нет, Меньше даже? Меньше. 500. 500. Вот, ну до нас 700-800 метров. Ну, только на вездеходах, да, вот на таких вот. Да, да, да. Нет, нам не нужен такой асфальт, который ровненько был или что-то там. Хотя бы с щебнем, да. да. Чтобы грунтовка была и все. Нам. Весной и поздней осенью крутовато. Да, так прекрасно, да. приезжайте. А, Здесь... а, а летом, когда дожди. Приезжайте, дом будет вам. Да. А домов много пустых здесь у вас? Есть. Нет, два есть, а. и еще участник. Продают? Да, да, да. Сколько стоит? Ну по-разному. Там соток 7 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч, вот так. Нет, ну вот сколько, что, дом купить, сколько будет стоить? Ну, 250 тысяч. Да, 250 300 тысяч, да? Ну, стрельчески продали, там дом, участок 33 сотых, 35. За 20 тысяч. За 200 тысяч, да? 250. 250, да? А, 250. А, -а, -а. Вот. а вы овец тоже разводите, да? Да, у нас есть овец даже. Да. Ну, вы продаете? Вы, прода... вы продаете? Сейчас на продаже нет, Нету? потому что крупные баранчики мы продали на мясо. А -а -а. Сейчас еще есть вот эти это, усы, этот, весной, они еще маленькие. А -а -а. 10-12 килограмм мяса будет И у нас одни девочки, мы их не продаем. А, -а, -а. Вот. Девочки... а сколько килограмм сейчас мяса стоит? 350, 350 рублей. 350? Да. Я вот так продал. Я других не знаю. Потому что мне не интересно. Mm -hmm. Мы свои. 350 рублей даже не торговались. Ладно. Спасибо за рассказ. Да. Удачи вам. Вам тоже. Егор, Может? Доброго. Приезжайте. Не-не. Спасибо. спасибо. свидания. До свидания. Вот такая вот деревня, друзья. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч.